В данном видео мы рассмотрим тему проведения переторжки» и начнем с назначения параметров переторжки. Проведение переторжки доступно только в процедурах, при создании которых на втором шаге была установлена переторжка в перечне проводимых этапов лота. Чтобы перейти к назначению переторжки и установке ее параметров, в меню слева выберите раздел «Заказчика», «Проведение тендеров», «Тендеры». С помощью фильтров найдите нужную «Закупку», для перехода к карточке закупки нажмите на ее название. Параметры переторжки устанавливаются на этапе лота «Ожидает переторжку». На этом этапе вы можете как перейти к переторжке для ее назначения, так и пропустить переторжку. В случае пропуска переторжки лот перейдет на следующий этап, то есть на подведение итогов. Назначим переторжку. Для этого нажмите «Перейти к переторжке». В открывшемся окне укажите тип переторжки, сроки проведения – и «Параметры». Перечень параметров переторки зависит от выбранного типа перетошки – очная либо заочное. Рассмотрим параметры очной перетошки. В очной перетошке участники и заказчик видят поданные предложения в реальном времени, как при участии в аукционе. Наименование организации участников будет видеть только заказчик. Для начала установите дату и время начала перетошки и дату и время завершения. При необходимости вы можете изменить срок подведения итогов. Рассмотрим параметр переторжки. Возможна корректировка заявок. Если параметр включен, то после завершения переторжки лот переходит на этап корректировка заявок. У участников приглашенных корректировки есть возможность изменить документы, приложенные в заявке. Автопродление переторжки. Если параметр включен, то срок переторжки будет автоматически продлеваться в соответствии с установленными вами параметрами то есть временем продления перетошки в минутах, и типом продления. Предусмотрено три типа продления перетошки от последней ставки. Если в последние 10 минут до окончания перетошки будет подана ставка, то перетошка продлится на 10 минут от времени подачи этой ставки, от завершения торга. Если в последние 10 минут до времени окончания переторжки будет подана ставка, то переточка будет продлена на 10 минут от запланированного времени окончания. И третий тип продления от последней ставки независимо от планируемого времени завершения торга. Если в течение первых 10 минут будет подана ставка, то переточка будет продлена на 10 минут от этой ставки. Следующий параметр переточка с шагом. При установке параметра доступна возможность настроить порядок снижения цены участниками. Ограничения можно установить определенными суммами либо процентами от начальной ставки. Если выбрать фиксированный шаг, то доступна установка параметра возможность сделать кратные шагу ставки. Проведение перетошки в формате редукциона. При установке данного параметра участники в ходе перетошки могут подать ставку строго меньше, чем лучшее ценовое предложение в перетошке по аналогии с аукционом. До подачи первой ставки лучшим ценовым предложением считается минимальное ценовое предложение в заявках на участие. Соответственно, торг будет идти от этого ценового предложения. Возможность сделать ставки после себя. При установке параметра участнику не нужно дожидаться ставки оппонента, чтобы подать новую ставку. А теперь рассмотрим параметры заочной переторжки. В заочной предложения участников недоступны для просмотра. они станут видны только заказчику по окончании перетошки. В заочной перетошке доступна возможность настройки одного параметра: возможность многократно улучшать собственное предложение. Если параметр включен, то участники могут корректировать свое предложение в перетошке сколько угодно раз до окончания срока переторки. Перетошка завершается строго после истечения установленного срока завершения. Если параметр выключен, то участники могут откорректировать свое ценовое предложение только один раз до окончания срока перетошки. Перетошка заканчивается досрочно, как только все участники скорректировали свои ценовые предложения, даже если установленное заказчиком время еще не наступило. После установки параметров перетошки нажмите «Сохранить». Операция успешно выполнена, данные перетошки успешно установлены. После назначения переторжки в разделе Лот появится новый этап в зависимости от выбранного типа переторжки, например, очная переторжка. Также в лоте появится раздел Данные переторжки, где будут указана информация об установленных параметрах. Участникам закупки после назначения переторжки автоматически будет направлено соответствующее уведомление. А сейчас перейдем к теме наблюдения за ходом переторжки. Если переторжка очная, то вы, а также допущенные участники, можете отслеживать ход торгов в режиме онлайн. Для этого во время переторжки в карточке процедуры в разделе «Лот» нажмите кнопку «Перейти к переторжке». Откроется страница с информацией о предложениях участников до и во время переторжки. Если переторжка заочная, то до окончания переторжки отображаются только предложения участников до переторжки. Спасибо за внимание!